Привет, друзья меня зовут назар давыдов человек который нужен особенно в турции ну что новое видео и в нем мы с вами разберем две страны турцию и египет где и как отдыхается пришло время отпуска или просто захотелось к морю и если перед вами возникла дилемма, что же выбрать турцию или египет я с вашего позволения выскажу свое мнение основываясь на своем собственном опыте итак Уровень жизни в этих странах разный. И ты об этом знаешь, верно? Турция более богатая страна и более европейская по сравнению с Египтом. Но давайте по порядку. Перелет. Перелет в Египет длится как минимум на час дольше, чем в Турцию. Граждане Украины могут летать в Турцию по ID-карте. Виза в Турцию бесплатная. А вот в Египет виза на 30 дней стоит 25 долларов США. Поэтому, если летит, к примеру, семья из четырех человек, это уже плюс 100 долларов к бюджету, которые можно потратить на что-то вкусненькое, к примеру, или на сувениры. Но если вы летите в Шарм-Аль-Шейх и не собираетесь покидать просторы Синайского полуострова, то... Виза Only Sinai. На 15 дней будет для вас бесплатно, но это нужно решить уже в аэропорту. Уже в аэропорту вас, кстати, встречает навязчивый египетский сервис. Да, помню такое. Когда я впервые прилетел в Египет, нас встречал представитель турфирмы, который, как я думал, прибыл для того, чтобы помочь туристам, ну, от чистого сердца. Но оказалось, не все так просто. Его помощь стоит денег за эту самую помощь заполнение анкеты весьма простой он затребовал 10 долларов так что не обольщайтесь что вам хотят помочь на вас просто хотят банально заработать дальше туры в египет дешевле чем туры в турцию и это плюс в пользу египта если вы выбираете отели типа rixos то такие отели держат марку и сервис будет одинаков что в турции что в египте при выборе отеля обязательно читайте отзывы отдыхающих на какой удаленности от моря находится отель и есть ли сервис доставки на пляж это действительно важно природа в турции богаче чем в египте много зелени чисто и красиво в египте будет чисто только в туристических местах в частности Шарм-эль-Шейхе чисто везде, поскольку это исключительно туристический город, а вот в Хургаде далеко от центра лучше даже не отходить. В Шарме больше русскоговорящих туристов, а вот в Хургаде еще встречаются немцы, поляки и итальянцы, ну русскоязычных тоже, конечно, немало. Красоты. Лично для меня Турция красиво всегда и везде. Чего не могу сказать о Египте? Ну вот по-честному. Пустыни пустыни и невысокие лысые горы, которые вызывают восторг, ну разве что только у самих египтян. Это тоже из личного опыта. Ни поездка в Дахаб, ни в пустыню, ни к пирамидам не произвела обещанное впечатление. Но съездить, конечно, стоит, чтобы сделать вывод, ну, для себя самого турции же и горы зеленые и реки чистые и на мой взгляд гораздо больше достопримечательностей в близости от вашего курорта причем независимо от того где вы отдыхаете в египте можно поехать в люксор израиль и орданию но это займет реально много времени на дорогу а в турции можно махнуть на греческие острова на днек другой из Мармерса, фитье народ а из каша на остров Кастелланизо. Но море в Египте, естественно и безусловно, чище и красивее. Я имею в виду подводный мир. Такой красоты вы в Турции не увидите. Египет, к слову, идеальное место для дайверов. Шарм-эль-Шейхи, морская флора и фауна побогаче, чем в Хургаде, но есть свой минус – это заход в море. В бухте на Амабей. И в Хургаде пляжи песочные, а в других бухтах шар шейха заход в море спонтанно, так как у берега растут кораллы, о которых можно но ну, очень сильно пораниться. В Египет обязательно нужно взять с собой резиновые тапочки для купания в море или купить их там. Стоят они недорого. Это так из личного совета. Из минусов Египта это ветер. Он безусловно может доставить неприятности, но все пляжи оборудованы специальной ветрозащитой. Так что и это не проблема. В Турции пляжи песочно-галичные, в зависимости от местности. И очень многие имеют голубой флаг, что свидетельствует о экологичности этого пляжа. В Турции, на мой взгляд, гораздо безопаснее. Можно ходить куда угодно. И вас будут охранять стражи порядка. И будет все без проблем. А вот египет находится в фазе латентной гражданской войны и на дорогах везде вы будете видеть военных с автоматами что несколько согласитесь напрягает как я уже говорил уровень жизни в турции гораздо выше чем в египте средняя зарплата в египте где-то около 120 долларов отсюда наверное и навязчивый египетский сервис кстати где на каждом шагу вас видит исключительно деньги. Торговцы напрягают своей навязчивостью, а зачастую просто и наглостью. В Турции средняя зарплата составляет 500 долларов и, следовательно, сервис получше и меньше пристают на улицах и рынках. Это я, опять-таки, знаю не понаслышке, могу точно официально заявить. Действительно, сервис Турции лучше. Еда – Турция опять-таки на голову выше выбор сладостей огромен египет в основном это все-таки пустыня ну а турцию вы знаете по крайней мере по моим видео и знаете что она многообразна и зелень тут уж точно больше чем в египте но есть в египте то чего нет в турции это финики манго и гуава а также огромный выбор морепродуктов и они дешевле чем в турции но не думайте, что в отеле в Египте вас будут кормить креветками и устрицами. Но один ужин в рыбном ресторане бесплатно обычно полагается. Как в Турции, так и в Египте. Чем лучше отель, тем лучше и разнообразнее питание. А вот о воде отдельный разговор. Вода в Египте плохая, поэтому не пейте воду из крана и даже не рекомендуется чистить ею зубы. В отелях выдают бутилированную воду. Вот ее и пейте на здоровье. Алкоголь я обычно покупаю в Duty Free. Как в Турции, так и в Египте. За исключением, если вы отдыхаете в дорогом отеле по системе Ультра все включено. Хотя, честно говоря, на такой жаре пить алкоголь как-то не особо-то и хочется. разве что легкий аперитивчик после ужина. Шопинг. Турция и здесь рулит. Золотые украшения, текстиль, который в огромном количестве представлен. Вы знаете, что Турция очень много текстиля делает для экспорта по всем мире. И всевозможные другие приятные моменты. В Египте меня шопинг, честно говоря, не впечатлил, но вообще. Огромный выбор всяких безделушек, статуэтки верблюдов, магнитики, папирусы. Большой магазин кожи и меха шарм шейхи в котором я был, оказался, что вы думаете, тоже турецким филиал Что же стоит купить в Египте? Хм, это кальяны, которые, кстати, нельзя перевозить в ручной кладе. Масла, чаи, в частности, чай Каркаде. Многие туристы везут из Египта лекарства. Они там качественные и недорогие. Но покупать их можно в аптеках и смотреть на цены. Потому что и тут вас постараются надурить. Да и вообще. Везде на курортах лучше делать покупки в магазинах с фиксированными ценами. Ну или торговаться в частных лавочках на рынках как в Турции, так и в Египте. Многие туристы в этих странах покупают золотые украшения. Много лет назад золото в Турции и Египте действительно стоило дешевле, чем в наших странах. Но сегодня цена изделия в среднем стоит от 40 долларов за грамм производимые турецкими мастерами украшения состоят из золота привезенного из америки германии и гонконга поэтому золото в турции уж точно априори не может быть дешевым а вот в египте добыча все же присутствует поэтому здесь действительно можно купить золото дешевле чем в турции но главное чтобы в нем не было слишком много примесей лично я покупал в египте жемчуг для мамы выбор очень велик и маме жемчуг понравился а еще я купил арафатку и кальян куда же все-таки поехать в турцию или в египет это еще зависит и от времени года если это ноябрь декабрь январь февраль или март то конечно же египет вечером будет прохладно но днем можно загорать и купаться а вот с апреля по октябрь я бы выбрал турцию но летние месяцы очень жаркие там и там но в египте еще жарче напишите мне а где вы предпочитаете отдыхать и напоминаю что у меня есть каталог недвижимости если вас что-то заинтересует в турецкой недвижимости знаете куда и кому звонить если нет то вся информация в описании к этому видео жмите на колокольчик Подписывайтесь, делитесь этим видео с друзьями и добро пожаловать на отдых в любое время года. Спасибо, что досмотрел это видео. Дин дон дей, масалама гейдо э гиле гиле. Ну и наконец просто чао, друзья, пока. Уровень жизни в этих странах разный. Ты ведь знаешь об этом, верно?